Всем привет, я Львамир Борода. Я начну с того, что я никогда в жизни не бегал. Ну, то есть там, добежать за автобусом, не более того. В школе я очень ненавидел всякие пробежки. От, никогда не участвовал ни в каких соревнованиях. И даже несколько раз я пытался начинать бегать по утрам. Я пробегал менее километра. Я задыхался, у меня здесь стояла такая горечь. Я плевал вот это вот э, все и думал, как они вообще все это делают, и никогда у меня ничего не получится. Вот, э, чуть больше года назад стал заниматься спортом, кроссфитом, и вот недавно подумал, блин, но ну, все-таки может быть пора мне начать бегать, вот, и ну, никак не мог настроиться. Никак не мог настроиться. И вот буквально две недели назад я увидел новость об очередном там, марафоне и забегах, который будет проводить компания «Новая почта» в разных городах Украины, в том числе в нашем городе. И будет это 3 ноября. То есть до 3 ноября времени еще завались. Несколько месяцев. Вот. И я зарегистрировался на забег 5 километров зарегистрировавшись на забег я еще не имел ни малейшего представления о том смогу ли я пробежать эти 5 километров не смогу но сделал это для того чтобы промотивировать себя заниматься и вот я начал бегать по утрам сегодня у меня будет пятая пробежка вот и что я могу сказать вам я даже не верил в своей силы, я думал, то что я пробегу километр и плюну, но в первый забег я пробежал 2 километра 200 метров, в пятый свой забег, в четвертый, в четвертый я пробежал 4 километра 300 метров, а сейчас стоит цель дойти до 5 километров, но не прям вот сегодня взять и сделать их, аккуратненько дойти до 5 километров, взять, так сказать, этот объем, а потом начать увеличивать скорость, то есть сокращать время. Я заразился этой фигней, не знаю, как пойдет дальше, но зарегистрировался в нескольких чатах в беговой программе, строю себе маршруты и бегаю. И мне это нравится. Прикольно наблюдать. Пробежаешь кальянную, там сидят все курят, хотя время еще нет с 6 утра. Проехал какую-то забегаловку, сидят мужики с бабами пиво пьют. Один мужик у меня сейчас по дороге стрельнул в сигарету. Два с половиной километра позади. Сегодня у меня плейлист. Слэр, соуфлай, сепультура креатор Пантера туда же вписались кому некие сраные из Rage Against the Mession. но их очень круто слушать когда занимаешься спортом сегодня какой-то цели на определенный отрезок не было потому что вчера была тренировка достаточно для меня такая сложноватая, но крутая вот. И я думал, пробегу километра три Для того, чтобы просто поддерживать себя в форме Ну вот три я уже пробежал А у меня есть маршрут, который я себе... У меня есть маршрут, который я себе придумал на 5 километров Вот, и сейчас Не знаю, возьму я его или нет Но пока я бегу по нему А там как получится А Флэйр как раз играют. А сейчас приближаемся к участку, когда начнется последний километр подъема. Дорога постоянно потихонечку идет вверх И это самое сложное для меня, бля Бля, ну сейчас тут уже тяжело Я ж не марафонец какой-то там, бля А всего лишь пятая тренировочка Помогает взять эту трассу В данный момент Мне помогает Макс Кавалера С последним проектом SoulFly с песный фитбейс квадрат nother fucking ring Сука я это сделал Я не назову себя никаким мотиватором Потому что это все хуйня По сравнению с тем что бегают человеки но я буду стараться. Хорошего вам дня.